Добрый день. В общей сложности человек имеет три мозга. Нишим из них является так называемый клеточный мозг. Это вот то, что мы видим внутри нашей черепной коробки, черепной полости. Это видимо субстанция мозга состоит из белого и серого вещества разделенные и подразделенные на полушария различные звилины и всякие там части, описанные анатомами, физиологами. Но это в основном все это изучение, все эти исследования мозга, которые известны нам, они делались западными учеными. Надо иметь в виду, что более глубоко и детально изучен мозг на Востоке. Там уровни изучения такие, что Запад этого, как бы это во сне, не видел. Запад, к сожалению, пока концентрируется на самой грубой, примитивной части человеческого существа. Так вот в этом материальном мозге, состоящем из серого, белого вещества находятся все центры и аналоги пяти и семи чувств, как активных, так и пребывающих в состоянии покоя, то есть не работающих, пока. а также семи элементов, семи планов, семи принципов космоса. Ибо мозг является законченным организмом, и в общем он является Символом всей Вселенной. Внутриклеточного мозга. Внутриклеточного. Вот. Вся очередная коробка наполнена мозговым веществом. Все у нас состоит из клеток. Вы знаете это, да? Из клеток. Теперь. Каждая клеточка имеет молекулярное строение. Так вот, внутри клеточного мозга идет следующий уровень. Это молекулярный мозг. Это так называемый астральный мозг, который иногда еще называют подсознательным мозгом. И неправильно называет его разумом. Никакой это не разум. Это подсознательный ум. А внутри и снаружи этого молекулярного мозга, внутри, мы знаем, что молекула состоит из атомов. И следующий уровень мозга – это атомный мост, или как называют его эзотерики на Востоке – акашический мозг. поскольку акаша все проникающий. Хотя мост соскачился абсолютно везде, где созданы условия для скопления этой тончайшей энергии. Так вот этот экологический мозг является атомным мозгом человека. Именно посредством сознательной деятельности этого мозга, сознательной деятельности в этот момент, на него обратить внимание. Именно посредством сознательной деятельности атомного мозга человек становится подобным существом, то есть Бога. А так в основном он действует сознательно посредством клеточного мозга, но совсем не молекулярного и не атомного. Так вот, именно посредством сознательной деятельности атомного мозга человек становится богоподобным или богом. сущность стоит ему лишь только соотнести низшие мозговые центры клеточные с этим акашическим атомным мозгом. Именно благодаря своему акашическому мозгу человек становится всемогущим, единым с Богом и великими творящими силами Вселенной. Ну, под Богом, что здесь надо понимать? Под Богом. Силы этим мы все время ориентировали человека, всего там его невежества и глупости, на некоего Бога. Что это такое, никому неизвестно было. И никого в этом плане правящие олигархи на этой планете не просвещало. Это делалось умышленно. С определенной мерзкой, хоростной целью. И до сих пор это делается. В различных сатанистов и всевозможных. Вот если что-то случилось у нас здесь, мы куда бежим? Сразу к Президенту? Но у нас же вроде здесь есть местная власть, да? Есть власть, да. Ну ладно, власть ничего вроде бы не делает. Куда бежим? Опять к Президенту? Да вроде нет, поехали в, в областное начальство. И вот когда областное уже ничего не делает, да? Тогда можем обратиться к правительству. А если уж оно ничего не делает, тогда Президенту, да? Так вот, во главе каждой планеты в космосе стоит ее создатель. Для нас он отец и мать. И у него нет он или она. Это, если хотите, оно. Так вот, он и Бог для нас с вами. Но нам об этом как э, сила тьмы не говорили. И все время от нас утаивали. Поэтому с этой планетой твоим все, что хочешь. И рвем ее, и войну устраиваем, и экологии так называемой души, и так далее, и так далее. То есть, планету мы уничтожаем, хотя эта планета у нас является матерью и отцом. Как он боялся в мозгу, человек становится всемогущим, единым с Богом, и великими творящими силами Вселенной. То есть, с логосом нашей планеты и творящими силами нашей Солнечной системы. Не какая-то там Вселенная где-то нами будет заниматься, а у каждого здесь на месте есть своя Вселенная, вот наша планета и наша Солнечная система. Все тут. Не где-то там, понимаете, неизвестно где. Силы мы умышленно не давали нам адреса. Это одно из самых подлейших уловок этих темных гадов, которые всячески нас уводили от понимания этих вопросов. Благодаря своему адресическому мозгу человек становится всемогущим. Почему? Потому что крепящий молекулярный мозг растворены в безбрежном океане Акаши. И эти низшие мозги, крепочные молекулярные, являются всего лишь преобразователями пятой стихии Акаши стихии в любые категории, любые формы, в любые силы, которыми может управлять воля человека. До тех пор, пока желание не расходится, волю нашу может управлять пятый стих или акаши. То только до тех пор может управлять, пока желание, которое воля пытается провести в жизни, не расходится с божественной целью. но ну, и с целью, которую поставил перед всеми логос нашей планеты и логос нашей Солнечной системы. Точно так, как посредством электрических трансформаторов, скажем, там моторов, реостатов и, и прочее, прочее электричество может быть преобразовано в тепло, в свет, в энергию, в химическую силу, в магнетизм и так далее, и так далее. А ведь электричество – это всего лишь один из низших аспектов Акаши. То есть пятой стихии. Сейчас мы имеем дело с вами, как правило, с четырьмя стихиями. Это земля, вода, воздух и огонь. Сколько у нас сейчас четвертый круг нашей планеты проходит, поэтому мы должны осваивать именно стихию огня. В следующем пятом круге, через сотни другой миллионов лет когда наступит этот пятый круг, мы будем уже осваивать пятую стихию. Но пятая стихия выше по иерархии, чем эти четыре. Даже вот стихия огня, она выше, чем стихия воздуха, воды и земли. По сути дела, вот еще твердую материю можно назвать твердым огнем. То есть эта четвертая стихия отвердела, стала твердым огнем. А все виды жидкости, в том числе и вода, это жидкий огонь. Воздух, все виды газа, любая атмосфера на любой планете, это воздушный огонь. И все остальные формы, это уже непосредственно сам огонь в своих синих состояниях. Вот у нас огонь, физический огонь, это самая грубая форма огня, известная нам. Так что каша, то есть пятая стихия, имеет важное значение. И естественно будет целесообразно получить о нем некоторое более глубокое представление. Во-первых, это пятый элемент, пятая стихия, вот в ряду принципов, вот если взять наши с вами принципы, какие у нас принципы? Еще чего человек? Это физическое тело, да? Потом эфирное тело, тонкое тело, ментальное тело. А потом, ментальное, это низший манус. А высший манус, это как раз пятая стихия, пятый принцип если сейчас на планете царствует Кама -манус, то есть Ниши Манас, и все вокруг творится по его желанию, желанию этого самого ума желаний, то есть Кама то в пятой стихии, в пятом круге, там на первое место выходит, на доминирующее место выходит именно Высший Манас. Так вот, ввиду принципов а каша соответствует человеке, высшему манусу. Вот только тут высший манус называется разумом. А низший манус разумом назвать нельзя. Его можно назвать низшим умом или умом желаний. Ну, тут видите, в том же русском языке слабовато с духовной терминологией. Почему? Потому что человечество, говорящее на русском языке, Многое утеряло со времен славяно-ведических, прошлых миллионов лет. Вот мы уже живем сколько в нашей пятой славянской расе? Никто не знает? А я вам говорил в прошлый раз, скажите. Так вот в нашей пятой расе, в прошлый раз мы говорили, на пятой коренной раса, живет 7,8 миллионов лет. Почти 8 миллионов. Но нам точных сроков не дают. Приблизительно. Почему? Потому что мы не доросли до того, чтобы нам давать точные сроки. Понятно, да? Потому что у нас еще младенческое состояние сознания, и мы начнем играть с этими сроками, как дети с игрушками. Начнем их толкать куда угодно, выдумывать что угодно обсасывать их, понимаете, и так далее, и в конце концов затопчем вообще. Как он дети? Наиграли с игрушками, потом забыли, там, раздавили где-то там, бросили, и так далее. То есть серьезным вещам нас пока допускать нельзя. Но хотя бы какие-то приблизительно общие представления надо уже что? Чеку иметь. Потому что у нас еще много субъектов, которые почитавший там тайную доктрины, учение живой этики, начинает на каждом углу, на кухне где угодно в туалете про валдыку болтать, про высшие силы, понимаешь, там, про карму, где, где угодно, в любое место сует все это. То есть так затирает, как затирали все священное, сакральное, великое. Так вот, по идее, принцип пока что в человеке соответствует высшему манусу. И не прозвучавшему звуку. То есть это полуслово. Слово, которое с Творцом. У нас это полуслово, а у Творца это слово. Но что такое слово у Творца? Это план. У него это план, скажем, всей планетной жизни. У планетного Творца. План, скажем... У Солнечного Логоса, план всей Солнечной системы, это его слово. А у нас с вами полуслово. Понятно, да? Почему? Потому что все, что мы начинаем, мы, как правило, не доделываем, да? И все, что мы начинаем, у нас получается не так, как, как мы хотели бы. Обращали внимание, учет начал делать, вот так запланировал, а там, по ходу, дела какие-то, понимаете, возникают, что-то недоделанное, недодуманное. Какие-то всякие препятствия мелкие, там крупные, средние. И в итоге выходит совсем не так, как было запланировано. Это везде практически у нас. Только с произнесением этого слова, ну, слово, когда произносит Творец, вот, вот этот момент произнесения, это момент создания вещи. То есть, когда произносится слово... Творцом сам процесс произнесения ⁇ это процесс создания вещи. И поскольку слово все время произносится, то все время появляются какие-то новые формы, новые вещи. На планете, скажем, новые формы жизни, там, в Солнечной системе там, скажем, какие-то изменения в жизни, в планетной жизни, в Солнечной системы и так далее. В конечном итоге этот процесс идет бесконечно. В конечном итоге вещи все вышли из Акаши, из пятого элемента, пятой стихии, и все вернутся туда, в итоге, получив определенный опыт. Для мозга, имеющего предел, для мозга, а каждый мозг у нас что? Предельное время существует, да? И возможности у него всегда предельные. У какого-то мозга они совсем мизерные. Ну, какого-то немножко больше, но есть такие возможности, что тот мозг, у которого маленький предел, тот у кого большие, там могут быть диапазон очень большой между тем и этим. Для мозга имеющего предел, акаша это господь Бог. И ни у одной из атеистской религиозной системы не было источника, которая Та или иная секта или церковь называла Богом, не было источника выше Акаши. Сейчас попы с Богом, например, опустились еще ниже. У них астральные всякие чудеса, мелкие, крупные, и это для них Господь сотворил. Если эти астральные чудеса сотворили церковники, это Божье чудо. А если сотворил какой-то Экстрасенс, там, мистик, там, колдун, маг, белый, там, черный, рыжий, где-нибудь за пределами церковной ограды, это все дьяволы. Чувствуйте невежество этих господ, которые изображают из себя посланцев или посредников божьих. То есть все пытаются, все пытаются везде присвоить, прихватизировать, как говорят, и... Вот это мое, значит оно что? Оно святое. А вот не мое, значит оно дьяволе. А на самом деле такого нет. В природе нет такого, что бы было от дьявола и что-то было бы от Бога. Оно все носит космический характер и оно нейтрально. То есть любая энергия, идущая из космоса, она нейтральна. И только попав к тому или иному существу, она становится либо светлой, либо темной. Вот и все. Недаром Христос сказал, что все, что не то, что входит человек и воскверняет, а то, что выходит. Он же имел в виду не его тот навоз, который мы выбрасываем в туалете. Не это же его оскверняет человека, наверное, да? А оскверняет его, поскольку он духовный учитель. Христос. Поэтому он не говорил там про навоз какой-то. Он имел в виду всегда энергии, духовной энергии в первую очередь и так далее. Поэтому все, что входило в нас и входит в нас космического, вот оно может принимать либо ангельский, либо дьявольский характер. Так вот для мозга, имеющего предел, а Акаша – в любых церквах, в любых сектах это Господь Бог. И ни в одной, не говоря уже об обычных вот этих религиях, которые существуют для толп, многочисленных толп, это так называемые экзоатерические религии, религии для толпы, для массы. А речь идет об эзотерических религиях. Так вот, у них не было источника более высокого, чем Акаши. Для различных массовых религий богами являются астральные там эти мошенники. Ну, скажем, тоже астральный Христос, скажем, у тех же православных там, или астральный Христос там, у католиков, и тысячи разных сект. Это все астральные мошенники занимаются этим вопросами. Об этом силы света давно предупреждали человечеству, но мы же... То, что нам ближе, то и роднее, да? Что же нам там с великого Бога там для нас совершенно недостижимо убрать пример? Мы всех, кто тут поближе. Так вот, не было источника и выше, чем Акаши. Хотя существует еще два более высоких плана сознания и планы энергии. Вот сейчас в пятом круге мы будем осваивать пятую стихию. В шестом круге – шестую стихию, а в седьмом – седьмую. И это там не кто-нибудь, не какие-то наши там потомки, понимаете, а каждый из нас, если захочет того. Акаша – это душа мира, душа, скажем, нашей вот солнечной системы, нашей галактики и так далее. Вся творящая энергия имеет свои корни в Акаше. Любая творящая энергия. В сущности Акаш это творящий огонь. Это причина сотворения всех миров, всех существ, всех богов, всех созданий. Акаш. Пятой стихи. Что касается человека, то Акаша входит и выходит из атомных составляющих частей клеток мозга. Атомные составляющие, какие у нас? Атомы еще состоят. Протоны, нейтроны, электроны, вы знаете, да? Вот это атомы. Вот с ними как раз связана Акаша. Она ими управляет. Акашические огни, акашические энергии трансформируются, втягиваются в сами молекулы, в клетки, где впитываются циркулирующей кровью и разносятся по всем частям нашей системы. Зачем? Разносятся. Для воспроизводства, для размножения новых клеточных жизней, какие могут потребоваться. То есть все управляется. Мы же с вами не занимаемся вот там, а вот там клетки у печени что-то подносились, надо мне их немножко заменить, новых надо нарожать. Никто не занимается разносителем этим? Или еще где-нибудь в организме, что-то клетки там составились какие-то, стали дохлые. Да, сейчас я их тут подремонтирую. Мы этим занимаемся? Нет. Видите как, оказывается, телом кто-то занимается другой. А мы как квартиранты. Ну ладно, если полезное что-то делать в этой квартире, а большинство же как паразиты там, на хлебнике. Свою волю творят, а не Божью, как говорят, да? Телом же никто не занимается. В готовой квартирке поживаем, используем ее. И никакой благодарности тому, кто ее выдал, да? Мало того, еще изгадим ее там, понимаете, испортим. В следующую жизнь нам какую-нибудь орденную квартирку предоставят. А мы недовольны же, да? Не ту нам предоставили. А кто виноват? Через шисковидное тело гипотез специально преобразованные огненные акашические монации попадают в кровь через шишковидную железу и гипофиз, Впитываются, накапливаются воспроизводящими железами для осуществления созидательных целей. Для того, чтобы выполнять вот эту задачу, акашическая энергия, то есть искротвоение, так их можно назвать, акашическая энергия как бы заключает себя в материи. Если они не используются для создания потомства или растрачиваются напрасно, то эти акашические искры вдыхают жизнь в весь физико-астральный организм, повышая его вибрации. То есть, вот эта творческая энергия, половая энергия у людей, если она не используется для создания потомства, не растрачивается на всякие извращения на анонизм и прочие, так сказать, там мерзости, не растрачивается ни туда, ни сюда, то она используется для повышения жизненного тонуса всего физико-астрального организма человека. Понятно, да? Когда человек достигает такого уровня развития, на котором клеточный, молекулярный, атомный мозг станут созвучны, все три мозга станут созвучны, если это у воплощенного человека, речь о нем идет. Тогда акафическая энергия, пятая стихия, может быть привлечена в астральное или в тонкое тело человека, или даже в физическое тело человека, усилием воли. Привлечена, может быть. И тогда такое тело обретает такую громадную мощь, какой обладают только сами боги. То есть тогда такой человек становится, ну, как бы все человек, да? Если в какой-то степени удается человеку войти в некоторое созвучие со своей акашической, силой, то, допустим, может поднимать. Девочку он показывает по телевидению. Ей там 12 лет она 350 килограмм поднимает. Ни один мужик не может. А эти наши очень ученые-ученые, да? Когда они говорят, что эта девочка такие вещи делает, они говорят, этого быть не может. У нее все кости развалятся. Кости у нее поломаются у 12-летнего подростка она поднимает этих она могла бы поднять трех таких дядей ученых и косточки были бы у них в порядке а дяди бы весили килограмм по 100 с лишним или одного мужичка показывает он бетонную плиту там, 100 с лишним килограмм на грудь ему прилепили, она держится Два мужика подняли, прилепили. Два мужика поднимали плиту. А у с одной с этой плитой стоит и такой, он не чувствует тяжести никакой. И плита никуда не падает. Или вспомним ту же главаскую. С потолка падали живые розы. На них лепестки еще капельки росли. Или маленький столик, она сказала, поднимите там. Никто оторвать не мог от пола его. Даже очень сильные челочи. Один дальше руку выявил. Челочек. Потом, когда она убрала свою силу воздействия, они этот стол так рванули с пола. Она даже ничего не весила, этот стул. И масса таких вот моментов. Имея, конечно, вот эту акашическую силу у себя в распоряжении, то есть, войдя, как говорится, с ней такое созвучие, можно творить чудеса, совершенно необъяснимые с точки зрения тем более этой ограниченной западной науки. А энергия может быть привлечена тонкое или даже физическое тело человека усилия воли, то такое тело обретает такую громадную мощь, какой обладают только Боги. Но что для этого нужно? Это требует корреляции с высшим мансом. То есть нужно каждому человеку, его физическому сознанию, договориться со своим Отцом Небесным. А честь Небесный у каждого из нас это наш что? Кто? Наш высший манус. Искра этого высшего мануса. Это центральное ядро, это номен нашей временной личности. Понятно, да? Ядро нашей личности временной, смертной. Именно вот эта искра нашего высшего мануса воплощаясь материю, называется низшей манцем. Вот весь эгоизм, все преступления, все творятся именно им. Все как хорошее здесь, так все самое отвратительное. Именно вот этим низшей В зависимости от того, куда его потянет, или вниз, или вверх. И что он выделит? Так вот, если человек найдет, то есть низший манас или так называемый человек, его сознание найдет контакт со своим Отцом Небесным, то есть высшим манасом, через который действует как раз Акаша. Именно Акашический Огонь, Акашическая энергия, которую украл Прометей в известном нифе, помните Нифа Прометей, да? То есть он извлек эту энергию из небес, а где эти небеса? Да они не где-то там. А небеса у каждого свои, как и у прометей. Он извлек эту энергию из своего собственного высшего манса. Пора уже привыкать, что каждый потенциальный бог, и в нем есть абсолютно все, что есть у богов. Только они боги развили у себя, а богов их миллионы. Развили у себя кое-какие качества, поэтому стали богами. А мы ищем что? Мы еще пока тот, себя червяком называет, кто-то еще что-нибудь. Мы сейчас вроде уже червяками называть как-то неудобно вроде, да? Но зато как вы компьютерчике по умолчанию мы разные хищники и зверюги. Так вот знание Акаши имеет настолько фундаментальное значение для понимания эзотеризма и оккультных сил. Знание об Акаше очень важное значение. На этом основывается весь, именно на этих силах, силах Акаши, силах пятой стихии, основывается весь мир форм. Но мы с вами живем в этом мире форм, нас везде окружают всевозможные формы. И сами мы находимся в форме в одной, в другой, в третьей, в четвертой. То есть вся Вселенная и все, что в ней существует, это просто-напросто конденсация и модификация пятого элемента. То есть конденсация и модификация Акаши. И все. Все понятно, да? сразу становится. Стала вся материя возвращается в Акашу. По мере того, как Акаша раскручивается, в результате повышения вибрации становится менее плотной. Вот если сейчас вибрации, ну вы знаете, как устроено все, да? Все вокруг состоит из молекул. Вот молекулы, да? А живые сущности, они еще и клетки имеют. Вот сейчас взять. Здесь, у молекул, там есть атомы. Атомы состоят из элементарных частиц. В сейчас вибрации частичек, из которых состоят атомы. Вот это, скажем, деревяшки. И она исчезнет. Деревяшка исчезнет. Понятно, да? То есть она превратится сначала в цвет, потом в свет и исчезнет. Точно так и нас в будущем ожидает нарушение вибраций, и наше тело для тех, кто физические глаза еще имеет, исчезнет. Оно будет тонким телом. То есть физическое тело станет что? Тонким телом. А оно что? Невидимо да, для физических глаз. А для тех, кто тонкие глаза имеет, оно видимо. Но поскольку мы до этого не доросли, у нас есть смерть так называемая. Чтобы нам освободить тонкое тело от грубого скафандра, мы его сбросили в землю, которая нам дала это тело, она нам сгнила. А по-хорошему мы не должны после себя навоза оставлять. Мы вообще так эту планету навозили здорово, вот этими своими ворвами, которые не смогли разложить, превратить в энергию. Потому что, по идее, должны в энергию превратить в наши тела. Так вот в природе аналогия этой вращающейся массы но ну, является самый обычный примитивный, скажем, водоворот в это в Озе, в океане. Водоворот – это вода, но сам вихрь имеет форму отличную от той массы воды, частью которой он является. Точно так, как отличного является, вот воздух, сейчас видите, вроде спокойно и все, да? Но если бы сейчас здесь торнадо или смерть прошел бы, да? смерть, он бы отличался от вот этого воздуха, родного, любимого, которым мы дышим, или нет? Казалось бы, один и тот же воздух, да? Но его кто-то так закрутил. То есть водоворот, это, собственно, если к воде относится водоворот, это вода, превратившаяся в определенную форму. И нам кажется, что она одарена некоторым умом и жизнью, и даже нам кажется, что является каким-то существом. Ну вот у американцев особенно там вот это существо часто появляется, да? Раз, там городишка перемолотила, все. Один, другой, там, третий. Это кишиво-разрушитель, да? Ну, те, которые полагают, что вся жизнь вот в плоском счастье то тогда у них надо такие игрушки отнимать. Те, кто сильно заиграли сюда, да? Вот они должны лишаться игрушек. Играют в домики там, во всякие виды развлечений, там, и так далее, и так далее. Ничего нет, никаких интересов, кроме плоских, скотских, то тогда эти игрушки что? Периодически у людей должны отниматься. Это и делается. И так будет всегда. Так и миры, звездные системы, все живущие в них. Все создания абсолютно представляют из себя такие вихревые потоки. Вихревые потоки в безбежном океане Аташи. Океане, который обладает безграничными способностями. Ну вот возьмите, Земля крутится вокруг России. И так этим занимается. Теперь вокруг она, таскать, Солнце крутится. Теперь Солнце вокруг, таскать, своей ощупь крутится. Каждая планета крутится вокруг своих осей. Наша Солнечная система летит вокруг центра галактики, там за 200 миллионов лет она круг делает. Все абсолютно везде что? Крутится, вертится, все абсолютно. Везде круговорот, круговорот. Всего в природе. И энергии, и материи, и так далее. И всем этим заведует как раз вот пятая стихия. Это во-первых. Во-вторых, Акаша это абсолютное движение. То есть это такое движение, которое не связано с движением какой-либо формы. Хотя Акаша движет всеми формами, она создает все формы. Но в то же время ей совершенно не обязательно иметь какие-либо формы. То есть она представляет собой абсолютное движение. То есть она всегда в движении. И если где-то какие-то формы появились, она их подхватывает, и они тоже делятся. Вот это тоже важный момент. Понятно, да? В Третьих, пространство, которое имеет семь степеней, проявляется тогда когда абсолютное движение Акаши задерживается и становится относительным движением. То есть, когда Акаша где-то в какой-то части, скажем, беспредельности движение задерживается, это характеризуется появлением пространства. А что такое отсутствие пространства, мы ну, не можем все его вообразить. Так вот там, где вот абсолютное движение задерживается, становится относительным движением, именно в такие моменты, вот в этом месте, скажем, беспредельности, так будем говорить, в этом месте беспредельности, раз появляется пространство, а пространство это некий сосуд, а в этом сосуде обязательно возникают какие-то формы. Там, где движение абсолютное движение несколько задерживается, там появляется пространство, наполненное формами. Вот как у нас, например, наша галактика это как раз место, где что? Акаша несколько задержала свое абсолютное движение. И появились звезды, планеты, миллиарды их, миллиарды, триллионы, квадриллионы разных существ. И не просто, а семь степеней пространства, 7 видов пространства есть. У нас вот здесь какое-то физическое, мы с ним вот как бы знакомы. А там еще какие-то есть виды. Мы общаемся на них представлениями. Вот тонком мире пространство уже практически для тех, кто там живет, оно как бы отсутствует. И время тоже. А в следующем, третьем уровне, тонкие меры на второй уровне, если от нас считать. А там еще следующий, третий уровень. А там вообще как с пространством-временем а там вообще этого нет. А что ж там есть тогда? А если четвертый уровень еще взять? А там как? То есть наши ограниченные примитивные мозги совершенно не способны что? Такие вещи как-то осмыслить? У нас сейчас какой уровень мы проходим? Уровень развития физического сознания. Следующий уровень будет. Это вот когда будем развивать тонкое сознание у себя. Вот тогда мы с тонким миром немножко можем разобраться. А потом будет следующий уровень. Там ментальное сознание надо будет развивать. Потом огненное сознание. Видите, сколько? Много всего. Так вот пространство, в котором Акаши был прежде, Теперь пусто, то есть оно стало тем, что мы называем пространством, которое, однако, не является пустым. Ибо тайная доктрина, данная нам через Блаванскую великими космическими учителями, утверждает, что каждый из высших и низших миров взаимосвязан с нашим физическим миром, и миллионы вещей и существ в момент определения их местонахождения Миллионы давайте, внимание, миллионы вещей и существ, в момент определения их местонахождения находятся вокруг и внутри нас. Так же, как и мы находимся внутри, около них и с ними. Миллионы вещей и существ, в момент, когда мы решили определить их местонахождение, находятся как... Вокруг нас и внутри нас одновременно. Точно так, как и мы находимся внутри их, вокруг них и с ними. Даже такое, казалось бы, и то нашими мозгами трудно понимается, да? Качество, присуще абсолютному или акашическому движению, присуще и всей физической материи. Однако это качество в ядрах всех органических и неорганических тел. То, что мы называем внешним движением, ну, все вокруг движется, видите, воздух дует, вода там движется, тучи, атмосфера, земля крутится, планеты вокруг солнца, солнце там тоже шевелится, крутится. Все это, все, что в физическом мире движется, астероиды на всякие то и космические, и так далее, и так далее. Все это называется внешним движением. Так вот, это внешнее движение, это просто внешний аналог внутреннего, абсолютного, или акашического движения. А оно живет в ядрах всех абсолютно материальных тел. То есть в центре любой формы, Формы состоят из каких-то еще более мягких частиц, и так далее, и так далее. И самая мельчайшая частица в ней Акаши заведует всем. От этого движения как внешнего, так и внутреннего зависит все проявление. Что такое проявление? Вот физический мир сейчас у нас тут есть, видите, да? Вот он есть, да? Стоит повысить вибрацию вот всей нашей планеты и все, что находится на ней. Вибрации, то есть, более такие быстрые они будут. Атомы буквально, все стоит из атомов. Атомы стоят из элементарных частиц. Сейчас возьмите, повысите колебания вибрации элементарных этих вот частичек в атомах. Электронов, нейтронов, протонов, мюзонов. И так далее, да? Повысить вибрации. И планеты исчезнет вместе со всем, что здесь есть. Понятно, да? Исчезнет планеты. Точно так, как сейчас есть планеты, которые еще тело не имеют. У них вибрации высокие. А в каждой звездной системе, в нашей том числе, содержится всего 49 планет. А проявились только сколько там. Ну, с десяток, там чуть больше, да? проявились, то есть вот иметь физическую форму тело на себя, на Есть такие, которые тело сбросили. А раз тело растворилось физически у них в пространстве планеты, мы его что? Не видим. А они находятся в своем тонком теле. Точно так, когда мы сбросим физическое, находимся в тонком теле, в тонком мире нашей планеты. Точно так и вот у планет такая же жизнь, как у нас с вами а вот эти все воплощения перевоплощения, там у нас там у планеты, звезд все это зависит от вот этого архашического движения то есть он или она заведует этим или оно стоит только этому движению остановиться хоть на секунду хоть на мгновение как немедленно уцелиться в жуткий невообратимый хаос. И здесь мы снова приходим к желанию, к воле или к Слову, которое одновременно есть Бог. Желание, воля, слова, с вашей буквы. Один из великих древних мудрецов, известный нам как йог-патанжами. Он, в свое время, еще задолго до появления на Западе вот этой формы христианства, которая сейчас на Западе преобладает, собрал и классифицировал такое вот явление, которое известно нам как йога. Йога — это способность сохранения состояния своего разума неизменным. Способность сохранения состояния своего разума неизменным. Вот это называется йогой. Если кто-то обладает такой способностью, то он достиг йоги. И он может тогда соединить свой разум и душу свою со всем космическим беспредельным светом, беспредельным знанием, истинной и безграничной космической силой может Но разум это сфера магнетической или так называемой акашической, неосязаемой субстанции. А эта субстанция реагирует на самые легчайшие дыхание или ощущение, которое идет как изнутри, так и снаружи. А внешние внутренние стимулы. То есть ощущения, возникающие в результате общения с идеями, с объектами физического и материального мира, помещают эту тонкую субстанцию в бессичное количество образов. Например, постарайтесь, закрыть глаза, сосоточиться на том, чтобы забыть абсолютно все окружающее и сконцентрироваться на каком-то только одном объекте. Ну, допустим, смотрите, ну, в полу там шляпку гвоздя забитый, вот на шляпку смотрите, все остальное забыть. Или еще на что-нибудь. Смотрите. И забыть обо всем окружающем. Забыть о том, что у тебя тело, со всеми прихотями, Забыть про всевозможные возможные психические там, движения, желания, хотения. Полностью отрешится от всевозможных мыслей. Все исчезло. Одна только шляпка торчит и все. И ничего другого. Соса Вроде получилось. В доме тихо, никто не мешает. Я и шляпка мы вдвоем. И вдруг чей-то голос в доме или звук Снаружи какой-нибудь машины, еще что-нибудь, собака залаяла, пьяный зарал где-то там на улице. Вот этот звук изменит состояние нашего ума. И у нас промчится сотни тысячи всяких образов, ощущений. И это постарается нас вывести из концентрации вывести из отождествления вот с этим объектом, на который мы так вот усердно смотрели, не допускает таким образом достижения поставленной цели. То есть все материально астральные вещи созданы из вот этой материи, тончайшей материи под названием Акаши, пятой стихии. Также было показано и то, что мозг, разум, голова в момент определения их рождения, является миром, или является точнее сферой Акаши. В сущности является домом для эго. А потому Акаша тесно связана с разумом. Акаша с его мыслительным процессом, со способностью воспринимать, формулировать идеи, желание возникает либо внутри, либо посредством какого-нибудь возбудителя, желание заставляет нашу волю, побуждает ее, воля и желание воздействует на нежного, все более утончающегося акашу, и через него на образы, соответствующие желания, связанные с ним мысли. Вот это и есть источник всех мыслей, всех образов, всех идей, которые являются серией связанных между собой акашических образов, порожденных разными желаниями и волей. На акашическую тончайшую субстанцию, проникающую в любой мозг, в любую волну, можно также навести образы потоком силы или мысли от другого мозга или другого ума. Вот это является основой для так называемой телепатии, которая очень широко распространена, чем думают на самом деле. Многие люди совершенно не живут там, своими мыслями, а они все время живут чужими. Человеческие мысли и идеи невозможно спрятать под этим вот костенным колпаком, под этим черепком, да, называемый у нас. Головой. Они мчатся и влияют на любой ум, находящийся за сотни, за тысячи километров от того места, где эти идеи возникают. И в соответствии с природой мыслительной нашей силы, они могут где-то там в другом месте либо помогать, либо мешать. Царство Аташистского разума, все человечество имеет общую точку сосредоточения. Вот почему одним разумом могучая, властная, созидающая мысль может поразить умы тысяч людей и помочь миру больше, чем многолетние физические разные усилия. Однако внешняя работа тоже должна совершаться физическая работа. Ибо она помогает создать полную коррекцию между мирами. А иногда действительно могучая, властная, созидающая мысль может поразить миллионы умов и дать больше, скажем, больше сдвиг между огромное количество физических усилий. Теперь интересно, Посмотрите, какие же аналоги имеет Акаша. Акаша соответствует эго нашего Манаса. В физическом теле это голова у нас. А в мозге это гипофиз. Соответствует также слуху, ушам, органам речи и сердцу. А также половым органам и творящей половой энергии соответствует именно Акаша клетки, окажется соответствует ядру, в солнечной системе, солнцу, в зеркале или лице, в зародышевую пятнышку или центру. В обществе, в любом обществе Акаша соответствует всем созидающим, не разрушительным силам того или иного общества, а созидающим силам общества. Вот любое общество возьмите, любую организацию. Все, что там в созидательном есть, там Акашу заведует этим. В нации, в любой народе, она соответствует координирующему, правящему принципу. Акаша также имеет соответствует свету Индиго, а также планете Венера. Соответствует качеству любви. У любви качеств много. В самом высоком качестве она соответствует. Почви, она соответствует, в которой высаживаются семена и где они могут расти. Возможностям женщины, тоже окажется, заведует возможностями ее. Пассивной стороне природы, любая, скажем, фотопленка или любая там телекамера, фотоаппарат. Все, что воспринимает на себя изображение, все, что воспринимает образы посредством света, это все оказывает там влияние, тоже окажется. Теперь она соответствует состоянию материи. Вот нам известен так называемый эфир. Соответствует материалу музыкальной актравы. Соловям махата или всемирного разума, соответствует запечатлевающему ангелу, принципу восприятия левой берущей руке соответствует, а также всем чистым умственным ощущениям, левому глазу, отрицательному полюсу электрической батареи, истинной всемирной церкви, которая пока у нас не существует на планете. То есть канала, по которому он должен течь беспрерывно Всемирный будхи, то есть свет или мудрость, а соответствует возможностям той или иной формы, третьей стороне треугольника, соответствует его основе, критическому состоянию материи между формой и отсутствием формы. Акаша это сила слабости и слабость, которую он всегда можно найти в силе. Акаша соответствует фитильку, который питает свет Будхи, вечно поддерживая его гоющим материалом Всемирного духа или атмы. Акаша соответствует разумному принципу восприятия всей природы. Соответствует правителю или повелителю, который управляет этим иерархическим лучом космоса под названием Уриэль. Ну а поскольку кое-что известно, то всякий, кто интересуется эзотерикой, может использовать ключ, данный здесь, и искать дополнительные аналоги Акаши на различных планах, в различных областях действия. Ну, а дальше будут идти иерархии небесные, земные, свет и материя, биологическая химия и также эстетические соотношения, химический феномен материи, химические символы, что такое атомный вес, какие аналоги имеют на тонком уровне азот, фосфор, глиот и так далее. У нас, в общем-то, жизнь на нашей планете углеродная, да? Как вы знаете. В человеческом организме слишком много неиспользованного углерода. Это делает человека слишком материальным. Излишки углерода преграждает пути его тонким внутренним силам, мешает их функционированию. С удовольствием, в углероде скрыта большая сила, тепло или энергия. Если в углерод будет влито достаточное количество кислорода, то есть праны, то огромная энергия будет освобождаться как на физическом, так и на тонком плане. Но излишек углерода, углекислого газа и других карбонатов, если будет увеличиваться, то это ведет к смерти. В составе наиболее сильных ядов количество углерода в значительной степени превышает количество кислорода. Вот почему, чем отличаются яды от обычных веществ. Понятно, да? Там, где количество углерода, превышает количество кислорода. Когда человек болен или устал, то это значит, что в его системе освободился излишек углеродной материи, называется токсином. Чтобы снять здоровье, надо и веки излишек. То есть принять большее количество пранк, то есть кислорода. В нервных клетках и тканях тела, в особенности ядных клеток, присутствует большое количество фосфора. Углерод азот присутствует в жировых мусорных тканях, даже в костях. В во всех этих тканях присутствует конечный кислород. Но углерод азот в них преобладает. Так что вот соответствие углерода, кислорода, азота водорода, четырем низшим принципам, составляющим конкретного человека, то есть кислород это комический человек, водород астральный, азот пранический, углерод физический. Ну и пока, видимо, все.